В эфире телерадиокомпании телерадиокомпания Новости В студии вас приветствует Юлия Иценко. Здравствуйте. Президент встретился с участниками выездного заседания Совета Парламентской Ассамблеи УДКБ. Он отметил, что складывающаяся ситуация в мире и регионах требует более тесного сотрудничества на всех уровнях. Отрадно, что вы на постоянной основе обсуждаете состояние перспективы международного и военно-политического взаимодействия. Принципы борьбы с современными вызовами и угрозами требуют сближения национальных законодательств наших стран. Большая работа проводится вами по вопросам гармонизации национальных законодательств государств-членов организации. Принимаются меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности и ее правового обеспечения. Большое значение имеют рекомендации парламентской ассамблеи, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы государств-членов ОДКБ. Практическим результатом являются проекты модельных законов государств-членов ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, отметил Сорун Байджинбеков.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 В имени глав парламентов ОДКБ выступил председатель Государственной думы Федерального собрания России Вячеслав Володин. Он отметил, что важно было услышать пожелания и предложения Сорунбая и Джинбекова, учитывая то, что Кыргызстан является страной, председательствующей в ОДКБ. Он подчеркнул, что абсолютно правильным является посыл необходимости как можно более шире формировать коалицию тех, кто хотел бы принимать участие в рассмотрении вопросов безопасности. Сегодня две страны являются наблюдателями по ОДКБ. Сербия и Афганистан. Запрос на участие большой. Его высказывают и другие страны. Было бы правильно более активно изучить эти предложения и принимать решения, которые позволят нам активнее вести диалог в области построения общей безопасности. Ваши предложения во многом активизируют эти процессы, отметил Володин. Те предложения, которые вы высказали, мы их обязательно в первоочередном порядке рассмотрим. И надеюсь, все наши коллеги поддержат эти предложения для того, чтобы в перспективе мы смогли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 формирование общего правового поля, которое бы позволило эффективно решать эти задачи. Сегодня в государственной резиденции Аларча состоялось выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации договора коллективной безопасности. В его работе приняли участие делегации стран-членов Парламентской Ассамблеи ОДКБ Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Также в качестве наблюдателей присутствовали представители Сербии и Афганистана. Участниками заседания были рассмотрены и обсуждены вопросы в сферах противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности, гармонизации национального законодательства государственного на государственного ФД -20 Годы и другие. В ходе заседания Турага Джубру Кукиниша Достанбек Джумабеков обозначил приоритеты председательства Кыргызстана в организации договора коллективной безопасности в этом году. Приоритетные направления деятельности ОДКБ, предложенные Кыргызской республикой в организации, предусматриваются следующие. Первое. В сфере внешнеполитического взаимодействия. Продолжение мер по повышению потенциала организации путем совершенствования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 Выборы в местные кинеши Кыргызстана прошли без нарушений. По данным 19 мая кыргызстанцы избирали представителей 13 аильных кинешей Чуйской, Нарынской, Таласской, ушской и Баткенской областей. На 233 депутатских мандата в 13 альных кинешах претендовали 557 кандидатов. Для технического обеспечения 45 участковых избирательных комиссий с учетом резерва было использовано 135 единиц автоматических считывающих урн. К выборам были привлечены 456 членов участковых избирательных комиссий, а также свыше тысячи наблюдателей от выдвигаемых кандидатов. Никаких нарушений, сбоя оборудования или скандалов на участке не зафиксировано. Премьер-министр принял участие в церемонии открытия спортивно-стрелкового комплекса и сквера в городе Бишке. Комплекс полностью соответствует всем международным олимпийским стандартам. Стрелковый цир оборудован мишенями, лицензированными Международной федерацией спортивной стрельбы. Все правила тренировок, соревнований будут соблюдаться и координироваться Международной Федерацией спортивной стрельбы и Международной конфедерацией практической стрельбы. Глава правительства отметил, что открытие таких спортивных объектов, соответствующих всем современным требованиям, будет способствовать развитию отечественной Спорта. На таких спортивных площадках должны воспитываться будущие мастера спорта и олимпийские чемпионы. Он напомнил о славном прошлом стрелкового спорта республики, связанном в первую очередь с олимпийским чемпионом Александром Мелентьевым и поблагодарил меценатов, поддерживающих усилия Федерации стрелкового спорта по открытию комплекса. Также премьер принял участие в открытии нового сквера, разбитого в южной части столицы осмотрел его территорию. Он подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание вопросу озеленения спорта столицы, для чего реализует комплекс мероприятий по строительству новых сферов и благоустройству общественных пространств. 17 мая служба собственной безопасности ГКНБ совместно с военной прокуратурой по материалам АКС ГКНБ при получении денежных средств в сумме 50 тысяч сомов задержан сотрудник Государственного комитета нацбезопасности. Установлено, что задержанный вымогал денежные средства в сумме 350 тысяч сомов за прекращение проверки. По факту вымогательства материала зарегистрированы в ЕРПП, задержанный во дворе в гарнизонную гауптвахту Бишкекской комендатуры ведется следствие.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 Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов, заключенных под стражу пяти фигурантов уголовного дела, по которому проходят и бывшие градоначальники Кубаныч Кулматов и Албек Ибраимов. Коллегия Гурсуда оставила решение первой инстанции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 В столице состоялся девятый круглый стол по реализации и обсуждению предпринимательского кодекса. Участие приняло более ста предпринимателей всех сфер бизнеса Кыргызстана. Данный кодекс разрабатывался около полугода и реализуется в рамках поддержки отечественных предпринимателей. Для чего делается кодекс? Кодекс делается для того, чтобы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 В столице прошел женский марш в честь Республиканского дня матери. Марш начался с дворца спорта имени Куджумкула до Кыргызского драматического театра имени Абдамамунова. Отметим, что женщины вышли на торжественный марш исключительно в национальной одежде и практически на протяжении всего шествия пели кыргызские песни. Отметим, что принять участие в данном мероприятии приехали женщины из разных областей республики. «Я неспроста решила принять в этом марше участие, так как здесь все женщины являются матерями, а роль каждой из них особо важна в развитии нашего общества. Прекрасный праздник и чудесный день. Мы всегда должны ценить слабый пол. Я надеюсь, что таких мероприятий будет больше». Здоровая женщина – здоровая нация. Именно под таким девизом в Национальном центре охраны материнства и детства состоялся праздничный концерт, посвященный Республиканскому Дню Матери. Для всех представителей прекрасного пола выступили детские творческие коллективы, а также отечественные певцы. На мероприятии особую роль каждой женщины отметили депутаты Чигуркинеша и представители Минздрава. Отметим, что по завершению концерта, отличившегося сотрудникам Национального центра здравоохранения, вручили ценные подарки. В течение прошлой недели у нас была программа открытых дверей, то есть э, все матери, э, которые хотят быть матерями, они может, а, могли обратиться к нам, прийти, э, получать э, советы наших ведущих специалистов, пройти бесплатные обследования. Если кто не может, э, мы готовы и э, по телефону, по э, написанным письмам, как говорится, оказывать. Помощь, если надо будет, они могут приехать, получить бесплатное медицинское обслуживание в нашем центре. К этому часу это все новости. Всем доброго До встречи.